Трибо-состав МАКС-МКПП специально предназначен для обработки механических коробок, передач грузовиков и автобусов. Состав восстанавливает и защищает от дальнейшего износа поверхности трения. А это продлевает рабочий ресурс механических коробок любых конструкций, а также раздаточных коробок и редукторов. Состав МАКС-МКПП добавляется в трансмиссионное масло. Основной его рабочий элемент – частицы особого минерала. Они способствуют формированию нового металлического защитного слоя на поверхностях трения. Этот слой восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает больше масла на трущихся поверхностях. В результате действия состава легче и точнее переключаются передачи, меньше шумов и вибраций, более плотный масляный слой снижает потери на трение. Это увеличивает выбег, ход автомобиля на нейтральной передаче. Снижает потери энергии, способствует экономии топлива. Подробные инструкции по применению и на сайте вы найдете необходимую информацию по использованию состава Max MKP от Suprotec.